Здравствуйте, меня зовут Владимир Эсайф и вы на канале «Помощь с компьютером». В этом видеоуроке наглядно покажу, как можно посмотреть логи в любой операционной системе Windows. Давайте приступим. Наши логи хранятся в программе управления компьютером. Управление компьютером можно открыть тремя способами. Первый способ. Он доступен, начиная с операционной системы Windows 8.1 и выше. Нажимаем правой кнопкой мыши по пуску, находим управление компьютером. Откроется такое окно. Второе. комбинат с Win R. Здесь нам требуется прописать команду compmgmt.msk. Откроется то же самое окно. Третий способ – проводник. Открываем проводник, находим этот компьютер, либо мой компьютер, в зависимости от версии, правой кнопкой – управления. Все делается э, на примере пользы, имеющей админские права. Если польза у вас не имеет прав админских, вам требуется зажимать комбинацию клавиш Ctrl-Shift и выполнять те же самые действия. Отлично. Мы попали в управление компьютером. Здесь нам требуется пройти следующий путь. Служим программы, просмотр событий. Если мы откроем просто просмотр событий, нажмем, мы получим такой небольшой краткий обзор. Здесь сводка журнала, описание, недавно просмотр, узлы и типы событий. Их всего 6. Последние два аудита оказа, аудит успеха, это аудит, который происходит в логировании, либо вход, выход, подключение, ПРДП по и так далее. Это отдельный журнал. И он вот эти два события будут только там. В других, во всех журналах, являются вот четыре события. Это критический, самый важный, ошибка, менее важный, предупреждение, просто предупреждение, само собой, сведения. какие-то события, происходящие в одном режиме, либо какие манипуляции, которые вы выполняли. Все это я наглядно покажу. Окей, okay, развернули просмотр событий. Здесь нас интересует папка журнала Windows. И вот мы видим наши журналы. Приложение, безопасность, установка, система. И перенаправленные события. Перенаправленные события – это события, которое вы можете перенаправлять из данных журналов. Настройка через фильтры. То есть в этом правом блоке здесь вы можете настроить, если вам это требуется. По умолчанию данный журнал всегда пустой. Теперь пробежимся по основным журналам. Приложение это журнал, в который заносятся все логи, связанные с вашими программами, играми и так далее. Имеет он три уровня: Это сведения, предупреждения, ошибки. Безопасность как раз аудит, успех и отказа. Больше вы нигде не увидите другие эти события. В, эти, в этот журнал заносит только данные события. Они отвечают, само собой повторяю, за вход, за выход, за подключение удаленное и так далее. Установка. Здесь вы в основном увидите сведения, либо ошибки, потому что сюда заносятся логи, которые связаны с обновлениями Windows. Те обновления, которые вы устанавливаете через поиск обновлений с Microsoft сайта, либо через ВСУС в корпоративной сети. Система. Здесь уже имеется 4 уровня ошибок. Сведения, предупреждения, ошибки критические. Все эти ошибки вы можете увидеть в этом журнале. Сюда заносится информация, которая связана уже с вашей операционной системой и комплектующими, если происходит какой-то сбой. Давайте пробежимся теперь по данным логам. Первый уровень сведения. Здесь происходит просто какая-то информация. Допустим, я выполнил ручками изменения запуска службы, срученной автоматически. Информация снеслась и отобразилась в системе в виде сведения, что такие действия были произведены. Такие информации вам не обязательно знать. Предупреждение. Здесь происходит информация, где, допустим, допустим у вас происходят какие-то манипуляции, которые в система по умолчанию заложена, но вы не настроили. Само собой, система пробует их выполнить, но не может. Она предупреждает, что такие действия не произошли. Это не критично, это не ошибка. Просто, если вам это надо, пожалуйста, выполните те действия, которые требуются для выполнения этого операции. Ошибка. Ошибка легче выполнить в виде приложения. Здесь мы сейчас сортируем для удобства. Дождаемся. Еще раз. Так, вниз. Ошибка. Ошибки бывают разные. Обычно сюда в логи вы заходите, когда у вас не работает какое-нибудь приложение, либо система. Вы смотрите ошибки. Ошибки возникают почти постоянно. Система не может работать без ошибок ни одна. То, что вы видите много ошибок, не пугайтесь. Это нормальное состояние. То есть видите, операция успе завершена успешно, но это ошибка. Допустим, у вас не работает какое-нибудь приложение. Давайте сейчас найдем. Наглядно покажу, как это устраняется. О, вот, допустим. Открыли лог и смотрим. У нас имеется вот сбойное приложение. Exe. Версия метка времени. Мы знаем, во сколько время, в которое произошла ошибка. Допустим, у вас была игра, она свернулась. И больше не запускается. Мы видим имя сбойного модуля, который привел к этой ошибке и код исключения то есть нам требуется устранить проблему с этим модулем вы можете загуглить код ошибки либо найти этот модуль по пути который указан в этом логе и его устранить то есть по сути мы получаем информацию о приложении что его вы вызвало сбой мы пытаемся либо сами устранить либо загугливаем и устраняем логи позволяет узнать что произошло но бывают логи, которые просто вообще не дают какую информацию, а просто дают код ошибки. То есть в этом случае вам требуется уже ввести в гугле код ошибки, он покажет вам причину и способ решения. Данным способом решения вы устраняете ошибки. Последний, самый серьезный уровень это критический. Ну, в моем случае сейчас стоит ВПшник, я здесь точно найду ошиб критические ошибки с перезагрузкой компьютера без без завершения сейчас открываем вот критический допустим какой-нибудь откроем вот лог то есть пока что у нас система производится завершив с ошибками что-то произошло здесь вы уже не видите причину вы не видите код ошибки вы просто видите констатацию факта и вам требуется с этим кодом разобраться вы можете спокойно скопировать текст и вставить в гугле он вам покажет те же самые причины и способ решения. Если вы знаете, как это устранить, либо, например, понимаете логику, к чему это привело, то есть, по сути, вот эта ошибка, она связана с тем, что питание потерялось. Вы идете от противного катастрофакта и проверяете все возможности, почему это могло произойти. Свет отключился, блок питания вышел из строя, либо у него появляются неполадки в нем при работе комплектующий неработ, либо материнская плата уже начинает сдыхать. Вы находите проблему, устраняете ее, и у вас все работает. Проверяете, что больше ошибки не возникает, все супер. Вот так логи позволяют найти причину ошибки, устранить ее. Сюда, по сути, не обязательно ходить каждый раз. Сюда ходят только если у вас возникают какие-то проблемы при работе с системой, с приложениями, с компьютером.